Подтранзакции обычно подразумевают цикл взаимодействия объектов на протяжении короткого отрезка времени, который включает запрос, выполнение задания, ответ. Банковские транзакции – это различные операции с финансами и счетами. Это операции владельцев банковских карт с использованием электронного счета. Банковские переводы со счета на счет без пластиковых карточек. Денежные переводы без открытия счетов. Система ведения счетов в банках и много других вариантов. Транзакции бывают двух видов – онлайн и Первое осуществляется с помощью соединения со специальным банковским центром в реальном времени, а офлайн транзакция никакого соединения между участниками платежной системы не требует. Поскольку процесс проведения транзакций непростой, иногда могут возникать проблемы, которые можно решить, зная нужные детали. Из всех возможных вариантов перевода средств, Возможность отправки денег со счета на счет Будет самым дешевым В этом случае в среднем тариф составит От 3 до 1% От суммы перевода Правда такие переводы Обычно проводятся сравнительно медленно Операция может занять До 5 банковских дней Особенно если мы говорим о переводе средств В другую страну Быстрее всего операция будет проведена Если перевести деньги Внутри банка или между банками партнерами При этом при переводе денег со счета на счет зарубежные банки могут начислить не только комиссию, но и плату за проведение операции, которая может достигать 30 долларов США. Также вы должны иметь в виду, что придется заплатить комиссию и получателю перевода в размере до 1% от суммы операции. Если у вас нет текущего счета в банке, и вы не собираетесь его открывать, то вы можете воспользоваться услугами международных систем переводов. Для этого стоит обратиться в тот же банк, почту или в другой пункт. Главное преимущество такого способа – это высокая скорость перевода. Особенно, если вы отправляете деньги за границу. Деньги, бывают можно получить уже через 15 минут. Но стоимость такой операции будет очень высокая и составит от 1,5% до 11% от суммы перевода. Перевода. Также есть ограничения на сумму перевода, если у вас нет счета. Для любых денежных переводов существует общая проблема. Деньги можно не получить, если неправильно указали получателя денег, неправильно указали адрес пункта выплаты перевода, потеряли секретный код перевода. Все вышеуказанные проблемы можно легко решить, для этого стоит позвонить в службу поддержки финансовой организации, которая обычно работает круглосуточно и временно заблокировать проведение операции, после чего уже в дневное время подойти в точку продаж организации и внести изменения в данные. Оплата товаров и услуг с помощью банковской карты и посттерминала в магазине, наверное, самая популярная транзакция. Но, как и в случае других операций, тут могут быть свои сложности. Например, оплата товара может просто не пройти. В таких случаях возможно несколько сценариев развития ситуации. Обычно сумма блокируется, но не списывается с карточного счета. Но все же бывают случаи, когда деньги списываются. Э, ту или иную проблему всегда легко решить, обратить в банке Митент карта. При сбои в осуществлении транзакции через банкомат вам следует в обязательном порядке сохранить все чеки, которые может выдать банкомат о проведенной операции, запомнить дату и время, когда произошел сбой, составить и отправить в банк заявление с описанием сложившейся ситуации, получить от банка информацию о причине возникновения сбоя и вариантах дальнейшего решения ситуации. Стоит отметить, что для решения некоторых вопросов, например, для разблокирования или аннулирования транзакции, служащий банк, должен будет получить доступ к информации об этой операции на что может уйти от 1 до 5 банковских дней больше актуальной информации по этой теме можете узнать из нашей статьи ссылка на которую находится под видео если ролик полезный и интересный ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал